Шаг седьмой – оцените результат. Спустя некоторое время, зависит от каналов привлечения аудитории, проверьте, как работает система контент-маркетинга в целом. Есть деньги? Хорошо. Нет, значит нужно определить этап, на котором идет сбой и внести корректировки.